Здравствуйте, сейчас нахожусь на пересечении проспекта Кирова, Волжское и Радищево. Хочу показать вам, какие в этом году красивые розы. Вот смотрите, сейчас повернулся в сторону Волги, соответственно вправо как я стою. И вот там видите одно поле с розами, второе, третье внимательно смотреть там получается три таких розы достаточно высокие вот люди сидят и они практически на уровне человека который сидит вот смотрите теперь поворачиваю сюда здесь вот тоже такие же розы сейчас даже поближе подойду то есть вот высота роз могут ну, где-то не меньше метра некоторые выше наверное и вот смотрите, еще вот там справа, видите, еще тоже очень много роз. Это прям сплошной лес из роз. То есть высокие, большие, то есть очень приятно, очень красиво. Получается такое большое количество роз в этом году. На сегодня все. До свидания.